Меня зовут Дарья Величка, бренд-менеджер компании Linex. И сегодня мы приехали в ресторан рассольников. А для чего мы приехали, нам расскажет бренд-шеф компании Linex Равиль Тазудинов. Равиль, привет! Здравствуйте, Дарья! Приветствую вас в ресторане Рассольников. Прекрасный ресторан русской кухни. У нас здесь порядка 200 посадок. У нас ресторан специализируется на русскоевропейской европейской кухне. Это тот концепт, который мы выдерживаем уже порядка пяти лет. Вот 4 зала, включая караоке. То есть у нас проходят и банкетные мероприятия, и посадка в Масштаб удивляет, действительно. Да, то есть на самом деле много работы. Вот. И чтобы справиться с большими задачами, с большим сервисом. Нам, естественно, нужно хорошее оборудование. Вот И, конечно, компания LineX для этого предоставляет очень хорошее решение, которые мы сегодня с вами сможем посмотреть. Ну, нам будет очень интересно увидеть, как устроена организация твоей кухни. Слушай, ну давай тогда пройдем на кухню и посмотрим да, все пойдем. воочию. То есть у меня, короче, все забито Ну, то есть весь а-ля у меня забит в мультилевеле. То есть зачем это нужно? То есть когда там, выходят какие-то заказы вот Вместо того, чтобы мне там, программировать температуру, время Мне нужно всего лишь То есть вышла у меня рыбная котлета Я поставил готовиться Вышла у меня, к примеру, мусака Которую мы сделаем в русском стиле такого вот с бараниной, вкусными, без картошки Я как попробую. греки делают да, попробуй как борщ попробуем. Да, да. вот, вот. Мусаки, к пока и смотри нет. то что мы говорили что Система мульти Плюс, то есть мы на одном уровне сразу можем готовить два рецепта. У тебя часто такие заказы приходят? Слушай, ну, ну вот дрожить, честно я тебе могу сказать, что, что бывает такое, то есть бывает, когда полная загрузка, если, ну вот прям по-честному тебе сказать, а, больше, например, там 10-9 заказов сразу, ну вот у меня вот прям на машине не было, почему? Потому что все равно идет ротация, то есть что-то приготовилось. То есть, что-то вышло, что-то зашло, то есть, поэтому... Мы говорим про систему Just In Time. Да. Вот, и смотрите, чтобы приготовить котлету, все, что мне нужно, это, соответственно, просто поставить э, рецепт полного цикла, о котором мы потом поговорим с тобой, когда будем разбирать набук, то есть, как да, его да. завести, потому что все можно делать удаленно. Почему выбор пал именно на рому, а не, например, просто набуку? В общем, для всех тех, кто только к нам присоединился и, может быть, не знает, в линейке компании LineX всего существует три аппарата, то есть, ну, которые выполняют такие функции на пароконнекционном оборудования. Это LineX Aroma, LineX Nabu и Linux Sapiens. То есть Aroma отличается от них всех тем, что здесь находится направляющий 600 на 400, то есть, как вы можете видеть, то есть большие лотки. А, то есть, соответственно, я могу больше сюда кондитерских изделий загрузить, например, как курасан на которые я отпекаю с утра. Ну а дальше, то есть, когда у меня отпек хлеба, то есть изделий с утра в ресторане закончился, я, соответственно, начинаю работать в алиокарту. И для этого мне помогает система мультилевел, которая мне позволяет готовить сразу несколько блюд, одновременно заменяя этим, то есть определенные, скажем так, гаджеты, которые у нас есть на кухне, такие как контактный гриль, фритюр, например, саламандра. Ну, естественно, то есть как бы в большом ресторане это все присутствует, но когда у тебя можно какой-то процесс заменить, сделать его проще, это всегда хорошо. Почему? Потому что у меня не такой большой штат, то есть мы говорили, у нас 200 посадка, вот, но работают у нас всего в штате около Я 15 поваров. большую часть задач выполняет а, слушай, ну, естественно, да, то есть процесс приготовления он полностью берет на себя, потому что у нас есть замечательная система аутоклима, которая позволяет нам а, получать наилучший результат, то есть в зависимости от продукта, который мы туда, естественно, заложили, вот, и, конечно же, получает хорошее и быстрое качество, потому что мы не используем какого-то другого оборудования, то есть мы не увеличиваем шаги вот этого процесса, что сначала я пожарил, потом я сварил, потом я еще что-то здесь сделал, то есть это вот для готовки просто идеальная история. Почему? Потому что все удобно, все у тебя находится на экране, и, то есть, допустим, вот выйдет у нас сейчас что-то готовить, мы прям вот рецептик перенесем и будем ждать.